Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое срочное видео. Этот месяц я посвятил активному трейдингу, и прямо сейчас я нашел отличную сделку, хотя она уже выросла, пока я готовил это видео. Но думаю, она все еще актуальна. Это пара руна USDT, 4 график. Прямо сейчас цена руны преодолела диапазон от 0.65 до 0.618 по Fibonacci. Если ретест удержится выше этой зоны, нас будет ожидать поход вверх. До локальной линии сопротивления, которая продолжается уже с мая этого года. Это около 3,2 доллара за монету. В случае, если мы пробьем и эту линию, рост может быть еще выше. Рекомендую сейчас за этим пристально наблюдать. Что за важный диапазон такой от уровня 0,65 до уровня 0,618 по Фибоначчи? Это то, что называют золотым сечением или же Golden Pocket. Он считается отличной точкой для разворота цены открытия лонговых или шортовых позиций в зависимости, от ситуации. Короче, очень важная штука в трейдинге. Я бы сказал фундаментальная, ведь я не раз видел, как цена от него отскакивала. Если ретест золотого кармана успешен, конечно же, мы открываем лонг. За примером далеко ходить не нужно, его можно увидеть в 2020 году на биткоине. После продолжительной коррекции мы видим, как цена биткоина пробила золотое сечение по Фибоначчи. Затем мы видели вот этот ретест этого золотого сечения, который оказался успешным. И именно это открыло дорогу к росту биткоина в дальнейшем. Кстати, интересно заметить, что здесь тоже был локальный уровень сопротивления, пробитие и успешный ретест которого тоже дали дорогу к росту. Ну, очень похожая ситуация на то, что сейчас мы видим на руне. Поэтому я покупаю руну на бирже ОКЕКС. Если ты хочешь повторить сделку за мной, то по ссылке в описании ты можешь зарегистрироваться. Почему я делаю это не на Бинансе, как обычно, а на ОКЕКСе? Потому что в России Бинанс стал ненадежным, они следуют международной санкционной политике против россиян и уже сейчас там много ограничений. К примеру, невозможно работать с депозитами больше 15 тысяч долларов. Поэтому я немного побаиваюсь, что они могут пойти еще дальше и выбрал для себя ОКЕКС. Буду рад, если ты зарегистрируешься по моей реферальной ссылке, для меня это будет большой поддержкой за мою работу на этом все увидимся завтра